Я, Сукарина Ивановна, в городе Лисичанска. У нас наконец-то настал мир. Я очень благодарна Кадырову и Путину. Наконец-то мы 8 лет ждали. Мы дождались. Огромное спасибо. Хочется их обнять, поцеловать и, не знаю, и руки, и ноги, и все. Огромное вам спасибо. Наконец-то царил нас мир. Покой. У меня крылья растут, летать хочется, мальчики, огромное спасибо, огромное. Я таких чувств еще никогда не испытывала, я, наверное, когда родилась, наверное, только и мама меня так не целовала, как я от этого хочу всех отцеловать, мальчики. Так что огромное спасибо, сердце отдаю всем мир, покой и счастье всем. Спасибо большое.